кстати вы заметили что так можно рисовать картинки и иногда не получаются довольно крутые смотрите у меня получилась рыбка сейчас я дорисую фиш вот ну согласись здесь просто реал такой это Слой буферок нереальный. Сейчас Кирку дам, держи. Так. Одну еще. И просто сама башня огромная. До центра башни вот все в буферках, это все буферки И вот только вот эта башня, она является как бы основой основ. Там и куш, я думаю, там я нормально. Могу. Понятно. Давайте Пос посмотрим сейчас давайте посмотрим объект это просто вот, вот это все буферки Блин, тут еще, пожалуйста буферки мы тут лезем и вот это вот мне кажется вот здесь самый самый центр самый сок лутовая очень позов туреки выключена самый сок здесь и сейчас я вот этот самый сок наверх и полезу вот такая вот башня в долине. Красота! Полезу, полезу. Все говорим в онлайн-чат. Так, пацаны, ну чё, добыли? Добыли? Давай посмотрим, ну вот так, что добыли. Сливки, тут, все тут. Так, сколько по ракетам? Что у нас тут? Основное. Так, 26 и 4. Сколько ракет? 146 ракет! Нормальненько, парня? Так, далее. Что еще у нас тут особого куша нету? Базука есть какая-нибудь? 4к мвк <связывая> Базулка есть отлично я предлагаю влезть и короче раздолбать нам все сливки тахер Блэк Лейбл, давайте соберемся и туда рванем так а че у вас ников не видно почему ников нету странно не знаю ты у тебя ладно давайте наверх давайте наверх <связывая> так все погнали парни если что говорим в чат Сейчас ход нонсенс. Сливки аккуратнее, подсадишь, мне все будет круто. Сейчас сливки sí. рожу. Тахер на связи. Black Label тоже на связи. Спасибо за поддержку. Сейчас уже все поменялись, можно меняться. Так, это я так сказал для видоса. Вот так-то. Сейчас Я все будет. Так. Хрена хрена. Давай Я им камень. отправляй. Иди сюда. Дай пацату. Дай посадку Дай посадку да. Я соберу поменяю. Давай, давай, давай, давай. Парни мы богачи просто. Меня. Я вот, давай сейчас. Там еще мелкий ящик заныканный, слышишь? Еще один заныканный ящик. Не заныканный? Тайник. Давай, давай. Блин, ну классно, 146 ракет, да, 64. Часто вы такие куша берете. Я говорю, это, блин, мега дом. Надо ориентироваться на такие цели. Я говорю, додрачивай, давай, давай, давай, я залез почти. Почти, давай еще, еще, еще. Давай сюда. <связывая> давай, залазь на меня. Давай прыгни туда. Да я залез, короче, да я залез. Стань, пацанчик. Сейчас я поскинулся? Я уже залез, сейчас всем да, поскинусь. Да. Так, заодно оценим запомню. ситуацию. Сколько там тебе надо стаков камня? <laughs> их тут очень много. Стаков? Да. Сейчас я запомню вот здесь еще металла стаков тоже очень я не знаю это донаторы, каких то донатов реально это очень много Добра. Ты, ты полная или не полная еще нет нет нет нет так это фигня какая то вот еще еще камень вот здесь кости какие то тоже еще так я похоже отсюда не вылезу с этим кушем вот еще там давай перекидывай туда Итак, ящик. Не, давай слишком мне подсад. Блин. Так, вот еще, еще забрал. Ну, можно отстраивать там базу. Перекидываем туда в инвентарь тоже все эти ресурсы. Всё, я Да, поменяйтесь, поменяйтесь правильно. Я Ух, как 26 сишек греют вообще. О. Так, я лезу наверх туда. Я, кстати, заложу, так, Я залажу в эту. Этот... Лотовую. Йолт палы. 7000 серый плюс. Еще немножко МВК. Калашик, берета, дерево. <пас> так, ну тут ерунда, как бы, но если до руки. Мне будет строить, то все равно этот. Да, ну тебе дадим там 20 металла, 2 стака камня. Ну сколько тебе надо там вообще? Нет, в смысле, ты не зайка, дом, А, ну давай, давай, строить. Так, вот значит дорожка пошла еще ага. сейчас подожди вот это я немножко повыкидываю, потому а что оно не стой. надо оно не надо, значит ткань ткань кстати нужна, ткань нужна просто как-нибудь ее в сундучок я не знаю, но надо я вот я это тоже это добро МВК-шку еще 4к мвк нет, это, это те, те самые ааа, это те так, 4 шкафа тут Вот тут еще стак металла, похоже, нет, 290. А, нет, стак металла вот еще один. Ты слышишь, давай... Здесь... А, бахну, потом, и найди шкаф, слышишь Где? Давай я бахну бру, таким бру. же макаром вот вторую соседскую. Вот эту часть да там компоненты, народ компоненты Ты Трубы, трубы, трубы Нет Знаете сколько труб? 134 трубы Порядок с трубами, нашлись, нашлись родимые Давай, залазь Давай, давай Там еще будет патрон, оружие, в ящике. Все, все стареет. Я доволен, как баран. А вот, внизу, по-моему, упали. Клейка-лента есть. Они донаторы. Я взял клейку-ленту. Я взял клейку-ленту на раз, пять. Видите? Не сквозь. А это, которая покупает. О, там что это такое? Что это такое? Что ты скидываешь? Да это ты, дурный тормоз. Подожди, дай мне чекнуть верхние ящики. Отходи, я сейчас ракеты дам туда и все упадет. Окей. Okay. Погоди, погоди, там какой-то мусор. А, нет, вс, верхние упали. Верхние упали, в этом нихрена нет. Все, давай посмотрим, что там. Ну что, атаки а в остальном неинтересно, остальное не интересно. Серная руда еще. 13 тысяч серных. Нясант. <связать> 34 тысячи сер у меня. <сами. связать> да, давай! Покажи-ка, дай-ка чекнуть. Дай чекнуть, <связать> да-да-да. Я видосик сейчас запилю, что-то еще у нас. <связать> так, топлю. Оба она. Вот это прикол, ура! Просто реал, -рав. Хорошо, гамера догнали. Вот если он, зараза, <связать> это все хапнуло, блин. Давай, прыгай. И верхний ящик там, что там еще есть. Так, давай я перекидываю вам, пацаны. Я перекидываю вам, короче, часть. Вот. Ловим камень. Камень. Серу. Серу, ладно, я еще ее посмотрю. 7 ноутбуков ловим. Так, металл. Вот так. Вс. А, еще, вот еще ловим пружины. Так, что еще? Веревки, 163 веревки. Все, сейчас еще будет. Че тут еще? Кидай, кидай, кидай сюда. МВКшка еще? Еще МВК? просто. Нет. 5 тысяч МВК у меня? Или ты выкинул ту? Так, пацаны, еще, еще камень ловим. 10 тысяч ткани. Давай, давай, еще. Вот, 10 Добирай там, да, добирай скидывай вниз. А, а я отсюда сюда. 65 тысяч гуля, вот это кайф. Я, а тебя, я слушаю. тебя слушаю. Бахнуйте. Бахнуйте у сверху, там шкаф где-то должен быть. А зачем? Все, я думаю, все взяли. Погнали, рейди других чуваков. Рейдри, а хотя Можно? А че там по калашам у нас достойно будет? А, по калашам? Да сделаем. но в ВК труп, слушай. У меня там корпусов этих автоматов дофига. Думаешь, еще бахнуть разок? Давай соседскую бахнем, вот соседскую буферку правую или левую. Может там есть а что? Давай левую. Да, давай левую. Вот туда и крышу за одну. Что там под крышей-то? Если они донаттеры Они донатели. У, у них больше должно быть. Да, них... вообще может 4 буферки забиты быть. Потому что э, как бы откуда у них клейка-лента? Клейка-лента? Базука сломалась на этом. Аккуратно в турели, турели. Подсадь, оба она. давай, надя уже. Базука, базуки, а базука-то я могу сделать, их, сколько хочу, базука -то. Я их выкидываю просто, потому что у меня МВК 50 со мной. Я не париц. Че там, ящика? Ой-ой-ой, как мне нужен пацан. Там шкаф бьет. Ты можешь тп принять там? Так, дай, Чё там? Что, Что за молчание? Нет, Что за молчание такое? Дай Это нам... просто ура! Ура! Это просто 3GD 10, все ракеты, трубы, дай, МВК, дай, все есть, 13 тысяч. Еще там чуть Это просто вообще отличный куш. Я уже базуки делаю просто так. Что дать? Что? Дай мне пару C4, несколько штук. На, держи. Так, даю три штучки. Просто так выпало, да, а 6, так долго. Да, могу 6 дать. На уже. Ещ 3. Я. не весь тут, я уверен. Да, да, у них вот эти все буферки забиты такими сундуками, наверное. Где-то оружие есть. Слышишь, давай, давай, подсадочку держи, подсадочку. У тебя же тут билды нету, ну то есть ты можешь делать, Ну а ты пхай. Ты пыхаешь, Кто бегает? Кто бегает, чуваки? Кто по металлической Я бегает? На мы Ты пыхней да, бегал. Я тебя наверх куда? Ты пыхну и Я сейчас валю там, на хом, там. если здесь кто-то. Кто по металлу бегает? На мы. Ч? А? Чего? А, а, мы, мы, бегаем. Вс понятно. Если они сейчас зайдут, они будут очень злые, понимаете? Они спят! А, Аран, арон, А, Ч там? У них там пассивный режим. Я понял. Давай Это сюда, моя... Ты быстрее! Я сейчас иначе свалил, слышишь? Подсади нас двоих и он так домой уносит давай давай договорились, давай давай принимай я здесь сейчас домой ношу и ныкаю все это дело а вы уж дальше разбирайтесь, разберитесь порвите их там всех ну все. я там не дорейдить, да, хватит С4 откройте буфер чуваки, чуваки, аккуратно, аккуратно здесь чуваки Парни, парни, тут от, нас атакуют, нас атакуют уже! Аккуратно! Парни, там топовый чувак в топ скилле с калашом внизу. Зачем ты в чат говоришь онлайн? Я вот сейчас так говорю, я улетел, короче. Зачем ты меня вообще в буферку ты Я сейчас выложу и буферку откройте там. Там наверх там чувак с Калашниковым. Можешь ее Блядь, ты что за Где шкафы?